С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Ой, да не стой, Луша. Что, загадать желание? Ну хорошо, это же простая формальность. Ну пускай будет замутить с Кариной. Слушай, а вдруг сработает? Тогда замутить с Дашей. Так, теперь я реально волнуюсь. Надо задуть все до единой. А вдруг у меня не хватит воздуха? Надо дуть по какому-то вектору, дуть с уровня свечей или выше. Главное, чтобы слюни на торт не полетели. Может оставить в легких немного воздуха, если не все свечки потухнут и нужно будет тушить по одной. Они не могли купить просто свечки в виде двух цифр. Вот надо было выпендриться. Да и вообще, я даже не верю в загадывание желаний. Хотя кого я обманываю? Я же смотрю тайный мир с Анной Чапман по РНТВ. Конечно я во все это верю. Ладно, загадываю, замутить с Дашей и сдать экзамен по естествознамени. Черт, надо было автомат просить. Как здорово, что собрались мои близкие друзья, те, кого я хотел видеть. О, чёрт. Папа. Я забыл, что он не ушел. Почему все замолчали? Ведь это слишком палевно, что вы перестали говорить, когда он зашел. Наверное, опять подумает, что мы говорили про секс, или ругались матом, поэтому притихли. Но мы-то не говорили! Чтобы оправдать молчание, начну есть. Давно не заходил в Инстаграм Ян. Хм, состав кетчупа. Скажите кто-нибудь хоть слово, чтобы неловкая пауза ушла. Как жизнь, молодая? Нормально, да? Да. Да. Да. Да. Да. А ну тогда отдыхайте, выселитесь, а я вам в ту комнату пойду. Книжку почитай. Так, так, так. Все за столом. Сейчас начнутся тосты. Когда сказать тост? Сейчас или попозже? Сейчас люди пока тухлые. А у меня слишком классный подарок, чтобы дарить его вначале. А если позже? Вдруг передо мной скажет Серега, он ведь очень харизматичный. На его фоне я покажусь банальным. Вот чёрт, он встает. Надо перехватить слово. О нет, он же просто тянулся за колбасой. А я уже встал с подарком в руках. Теперь нужно срочно придумать очень классный тост, за которыми не будет стыдно. Ну, счастья, здоровья, на... Надо выбрать подарок. Какой купить? Полезный или забавный? И за какую ценность? Могу ли я купить за 500? Или я уже взрослый и надо потратить тысячу? Хотя он близкий друг моей девушки, и его мама добавлялась мне ВКонтакте. Видимо, все таки близкий друг. Придется тысячу. А упаковка стоит 200 рублей. Она входит в стоимость подарка? То есть можно купить подарок за 800. Но нужна ли упаковка подарка за 800? И если делать упаковку подарка за 800, тогда можно сделать подарок за 600? Хм, так, хватит. Тогда придется хорошо нажрать на свой подарок. Я опоздаю, из мяса останется только вареная колбаса, сыр будет запотевшим, там уже не будет чистых стаканчиков и мне придется наливать апельсиновый сок туда, где был персиковый? Тогда без упаковки. И вообще лучше деньгами отдам. Да, не очень презентабельно. На Сбербанк онлайн скину. Проблема решена. Всем привет! Всем привет! Привет, привет! Это громкие рыбы. Нет. А это Эдвард. И у меня тоже есть свой канал. И да. у нас тоже есть свой канал. Тут так много каналов, как в Венеции. Ха -ха -ха! И зачем я согласился у них сняться? У них подписчиков меньше, чем у аккаунта моей кошки. Слушай, а вдруг мы затянули концовку, это уже никому не интересно. Все будут думать, то что зачем это нужно было вставлять. Интересно, с приходом Трампа к власти перестанут ли ущемлять права рыжих? Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на него. Ставьте большие пальцы вверх. Как да. Нам, нам правильно, да? Правильно, говорим? Да, правильно. Да. Да. Я сказал, что у нас была сейчас коллаборация. Да, да, да. коллаборация. Да. Учу людей, коллаборации, как снимать отлично на Не надо было так говорить. Ну, мы рассчитали, что у тебя меньше будет реплик. Сейчас а. это наш канал, поэтому. Но я мало проплатил, а. наверное, просто. Да. Да. Да. да. Те печенья, они быстро кончились, во-первых, когда ты на съемку угу. принес. Ну, ну потом потом. я счет закину вам денежек, да, потом да. попозже. Хорошо. На Сбербанк онлайн? Да.